Друзья, всем привет. Я сегодня с людьми на показе в данный момент в жилом комплексе Альпийский квартал. И чтобы не терять время, покажу вам квартиру с новым дизайнерским ремонтом. Помимо нее еще есть тут у меня масса инвесторских предложений. Кому интересно, конечно же, звоните, пишите. Это у нас переулок Турнова, практически самый центр. Въезд тут пока строительный, само собой видеонаблюдение, территория закрытая. Шикарная входная группа с зеркалами, с диванами. И пока все накрыто, потому что идут ремонты. Такие коридоры. Интересный такой потолок. Давайте покажу вид. С общего балкона. Как-то все красиво уже сделали. Я про придомовую территорию. Смотрите, какая она богатая. Скоро откроется магазин «Перекресток». Тут есть еще интересные предложения от инвесторов в шестом, седьмом, восьмом и девятом литере. Смотрим квартиры от застройщика по акции в девятом литере. Я, литер он как бы более, как это правильно сказать, более приватный. Вот. Он на предсдаче. Вот такую же будем мы смотреть с ремонтом. Она 34, вот это 34,5. То есть справа санузел, вот здесь вот эта кухня, как бы гостиная будет, вот здесь будет вход. В спальню короче такая же планировка а вот это у состройщика по акции стоит 11 миллионов на предсдаче но ну, вот к сожалению не могу двери открыть вид там конечно бомбический и море видно и весь город это планировка 48 метров три световые точки то есть слева санузел тут как правило делают кухню гостиную изолированная спальня с хорошей гардеробной на балкон не смогу выйти потому что нет ручки ну, вид Хороший. Вот это по акции 34,5. Этаж получается пятый. Стоимость. Так, балкончик. Эх, окна грязные. Короче, стоимость 10 320. И вот эта 45 метров, она тоже по акции. Но ну, здесь витражные окна, застекленное лоджия тоже по 312 тысяч за квадратный метр. Вот как раз отсюда и будет понятно, какой тут чудесный вид. Повторюсь, по акции 312 квадрат. Вот такая еще по акции есть, она 62 метра. Разлетаечка прям, шикарная. Разлетайка обалденная. Смотрите, какова красота. Ну, тоже по 312 квадрат. Огонь. Одноценная двушка. О, как! Жалко, что пройти солнце. Это вид с общего балкона с 13 этажа. То есть, вот первый, там второй, третий и так далее. Да, мы в девятом находимся. Это больничный городок, который к Олимпиаде строился. Там ярмарка, смотрите, футбольное поле там и так далее. Ну, то есть, по инфраструктуре тут вообще... Никаких проблем нет. Две гимназии, лицей, много детских садиков. Ну что тут говорить, до ЖД вокзала опять не пешком. Вот здесь должен был быть Макдональдс. Эх, Макдональдс, до свидания. Пока ведут переговоры, будет ресторан правильного питания. Давайте вот так еще покажу. Девятый, Питер, вот он как бы отдельно стоящий. Тут въезд на подземную парковку и вход в магазин «Перекресток». Заходим в квартиру. Общая площадь. 34 метра. Новый дизайнерский ремонт. Здесь оставили место под шкаф. Здесь оставили место под шкаф. Хорошие двери. Совмещенный санузел. Дорогая сантехника. Вот Под деревом мне этот элемент очень нравится. Робка. Ну, классно все сделано. Со вкусом. Здесь, конечно же, все с доводчиками. Встроенный холодильник, диван раскладной, место под телевизор, спальня. Тоже оставили место под шкаф. Дизайнерские люстры и балкончик с вполне себе хорошим видом. тихую сторону Итак, это был жилой комплекс альпийский квартал кстати есть еще предложение от 280 тысяч за квадратный метр таких цен в центре сочи нет поэтому советую присмотреться к этому объекту повнимательнее если вам нужны квартиры поближе к морю напоминаю что в Дагомысе в трех минутах пешком от моря есть три квартиры с ремонтом, со статусом «Квартира полная стоимость». В договоре цена значительно ниже рынка. Ссылка выскочит в правом верхнем углу. У меня всегда для вас найдутся интересные предложения, поэтому подпишитесь на канал, не забудьте там поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. Ну и лайк, поддержку данного видео. А у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал WalkStreet. До новых видео. Пока.